Thank Стянуться, закатычные... три. Поймет заметил, и не пытайся распанять ее стремление Она играет так, будто знает твои цели, Она знает твоих